yoga Сева, Сева, Сарвешвара, Шам. всем. Well, К сожалению распространение вируса и вызванных им смертей набирает обороты, особенно в Соединенных Штатах. Я думаю, что последние 24 часа были самыми сложными. Умерло более 2000 человек. Число людей, которые положительны на коронавирус по результатам тестов, достигло 600 тысяч. В Индии также — 380 смертей. Если, не знаю, можно ли это назвать ободряющим признаком, один ободряющий признак это происходит внутри небольших кластеров. На долю Мумбаи, Пуне, Индора и Дели вместе взятых приходится более 60%, как зарегистрированных случаев, так и смертей. Это дает нам некоторую надежду что мы сможем удержать распространение вируса внутри небольших районов и не дадим ему распространиться по всей стране. Но в то же время в каждом из 380 районов был зарегистрирован, по крайней мере, один случай. Итак, в каком направлении все будет развиваться. Все зависит от того, насколько ответственно будет действовать каждый из жителей этой страны. К сожалению, в штате Нью-Йорк ситуация выходит из-под контроля. Судя по всему, ситуация там не исправится в течение одной-двух недель. Похоже, что все только набирает обороты. Определенно и Индия тоже наберет обороты. И, конечно, строгая изоляция продлится до 20 апреля. После этого, с некоторыми послаблениями, изоляция продлится до 3 мая насколько эффективной будет изоляция, зависит от того, насколько дисциплинированно будет вести себя каждый гражданин. К сожалению, я вижу, что многие люди получают удовольствие, распространяя ложную информацию, создавая неразбериху, сообщая о том, что на самом деле не происходило. Даже и не знаю. Выглядит просто жалко, когда кто-то может получать удовольствие от таких вещей, когда вокруг столько страдания и в плане здоровья, и в экономическом отношении, особенно для бедной части населения Индии и по всему миру. Если мы не справимся с этим должным образом, что ж, если это охватит большую часть населения, мы, вероятно, толкнем от 150 до 200 миллионов человек обратно к нищете. Мы смогли их оттуда вытащить за последние 15 лет и снова толкнем их обратно, за пределы нищеты. Мы явно не хотим быть свидетелями такому. Никто не должен получать удовольствие, играя в эти злые игры и создавая путаницу, просто потому что вы умеете обращаться с социальными сетями. Таких людей не очень много, но все же очень больно наблюдать, как люди наслаждаются этим, в то время как вокруг столько сложностей, особенно учитывая невероятные трудности, с которыми сталкиваются медицинские работники. И сегодня я говорил с ведущим медицинским институтом штата Пинджаб в Чандигархе, с их врачами об их заботах и решениях, которые им приходится принимать. В Италии, когда им приходилось принимать решения насчет того… Кто разговаривает? Пожалуйста. В Италии, когда врачи были вынуждены принимать решения о том, Кому обеспечить вентиляцию легких, а кому нет. Они принимали решение, ориентируясь на возраст. Это означает, если вы и ваша мать больны, вы принимаете решение, что должна умереть ваша мать. Такой выбор никогда не должен встать ни перед одним человеком. Потому что если вы сделаете такой выбор, значит вам придется жить с ним до конца дней. К сожалению, врачи были вынуждены принимать такие решения. В ряде стран решения о том, кто получит вентиляцию легких, принимали по принципу лотереи. В больнице 100 пациентов, а машин для вентиляции легких всего пять. Кто получит помощь, кто будет жить, а кто умрет, решает лотерея. Мы не должны подталкивать страну, весь мир и медицинское сообщество и самих себя к такой ситуации, в которой нам придется принимать подобные решения. На каком основании один человек будет жить, а другому мы дадим умереть. Это неправильно. Но если все выйдет из-под контроля, то так все и будет. Такие решения, возможно, придется принимать каждому из нас. Так что давайте не будем подталкивать друг друга к такому. Это очень-очень важно. В рамках сбора средств на компанию Победим вирус, которую мы проводим, число людей, нуждающихся в базовом питании и помощи, увеличивается. Мы не думали, что в сельских районах Индии будет так много людей, но количество рабочих мигрантов очень велико. Сейчас они собираются все вместе, потому что мы предлагаем этим людям пищу. Поэтому существует проблема по привлечению и поддержанию финансирования. Мы не знаем, в течение скольких месяцев будет необходима помощь. Поскольку даже после того, как правительство ослабит условия карантина, Экономике потребуется некоторое время, чтобы вернуться на прежний уровень, начать функционировать в полную силу, и мы не знаем, сколько именно времени уйдет на это. Поэтому, как часть компании по сбору средств, мы выставляем на продажу картину. Картина, конечно, не такой уж шедевр, да и я не такой же художник. Просто я надеюсь, что благодаря моей репутации в других аспектах я смогу продать эту картину за существенную сумму, не за качество самой картины. Мы сейчас ее покажем, чтобы вы увидели, потому что многие спрашивали. Вы можете прочитать, что там написано? «День — отрезок, который позволяет нам жить и умирать. В этот день давайте жить и жить на полную». Не нужно оскорблять меня, спрашивая, «Садхгуру, что означают все эти образы? Если вы задаете мне этот вопрос, значит, что для вас это все полная бессмыслица. Пусть так и будет, ведь это абстрактная живопись, так что она не должна иметь какой-то смысл. Изображение недостаточно большое, чтобы вы все могли увидеть. Мы посмотрим картину по частям. Те из вас, кто не может разглядеть картину, потому что далеко сидит, пожалуйста, потерпите. ценность насекомых в мире возросла. Это я могу понять. Так что, возможно, через пару дней мы создадим платформу. До 30 апреля, кто бы не пожертвовал максимальную сумму в фонд компании «Победим вирус», картина достанется этому человеку. А для других, если они захотят, мы сделаем копии. У них также может быть копия меньшего размера. Размер этой картины полтора на полтора метра. Так что перед тем, как купить ее, убедитесь, достаточно ли у вас большая стена. Она полтора на полтора метра. Хорошо, с этим разобрались. Вопросы, пожалуйста. Вопрос от Джея. Намаскарам Садгуру? Пару дней назад на Даршине вы говорили, что вы или кто-либо другой можете вмешаться после смерти, только если кармическая оболочка стала действительно тонкой. Но раньше вы упоминали, что если кто-то сидит с вами, этот человек уже не вернется. Я немного волнуюсь. Вы отказываетесь от своего обещания? Вы отказываетесь от своего обещания? Ну, ты и ученик, кто бы ты ни был. Вместо того, чтобы сказать мне «Садхгуру, я сделаю ее настолько тонкой, насколько попросите». Я сделаю ее такой тонкой, как вам нужно. Вместо этого ты задаешь мне вопрос, «Садхгуру, сдержите ли вы свое обещание, или вы от него отказываетесь?» Такую же позицию занял Ананда Тирта. Well, <coughs> Необходимо понять. Проблема с людьми в том, что они слишком серьезно относятся к своему индивидуальному жизненному опыту. Они не понимают, что этот индивидуальный жизненный опыт — это просто великодушие творение. Вот и все. В этом нет ничего. Они могут просто выдернуть вилку из розетки в любое время. Возьмем этот вирус. Раз — и вас не стало. Сегодня у вас все хорошо завтра утром вы можете умереть, весь мир. Практически весь мир находится в изоляции просто из-за невидимого вируса. Так что вы понимаете, насколько хрупким является ваше индивидуальное существование. В то же время оно устроено таким образом, что может продолжать и сохраняться. То насколько настойчива эта индивидуальная жизнь, зависит просто от того, насколько она отождествляется с индивидуальным «я» и фундаментальными, как бы сказать, структурами, которые формируют индивидуальную жизнь. Вы, как жизнь, по сути, вы — жизнь, затем тело и немного ума. Из этой комбинации вы становитесь личностью. Поскольку вы стали личностью, у вас в мире появляется много всего — дом, семья, то, это, у вас даже есть гуру. Есть все аксессуары, полный комплект. Но вам необходимо понять, что, по сути, вы — частичка жизни. Когда дело доходит до тела, мы можем сказать — это мое тело, это ваше тело. Когда это касается структуры нашего ума, я могу сказать — это мой ум, это ваш ум. Но когда дело доходит до жизни, не существует моей жизни и вашей жизни. Происходит единый великий феномен жизни. Вы можете захватить немного и заявить ⁇ это мо ⁇ Или вы можете постоянно увеличивать объем жизни. Вы можете увеличивать его, только если вы не отождествляетесь с той малостью, что вы набрали. Вы набрали эту малость из-за множества параметров. Просто по рождению. Затем взрослее, кто-то может расти, кто-то нет. Я говорю, что как жизнь. Растет тело, растет ум, растет активность, но эта жизнь становится все более зависимой от множества вещей. Если вы захватите немного жизни и идентифицируете себя с этим, вы просто останетесь в таком состоянии. Ты говоришь, что ты духовный искатель. Я также верил тебе, как и ты мне, когда я сказал, После того, как вы приходите сюда и садитесь, и говорите, «Садгуру, мы настоящие искатели», тогда я сказал, «Если вы сидите со мной, для вас все закончено». Ты отказываешься от своих слов, что ты искатель? Если ты искатель, это значит, что ты все время в поиске. Ты не просто отождествлен с тем, что у тебя есть. Если это так, если эта жизнь продолжает расширяться, кармическая структура будет становиться все тоньше и тоньше. Если ты действительно позволишь ей расшириться, она станет хрупкой. Я сказал, если ты сделаешь ее очень тонкой и хрупкой, мне будет легко. Но теперь ты говоришь, что я должен сдержать обещание. Не имеет значения, Садхгуру, хоть я и толстый, как стена, но вы обещали. Я не отказываюсь от своего обещания. Я объясню тебе процесс. После этого ты сам выберешь, хочешь ли ты быть твердым или хрупким. Этот вопрос возникает, потому что лоб у тебя тоже твердый. Твердый означает сильный. Самый популярный, может быть, популярный не то слово, самый распространенный орех в центре йоги Иша ⁇ это арахис. Беру назад слово ⁇ популярный ⁇ Распространенный. Арахис принадлежит к бобовым, на самом деле это не орех. Но поскольку он растет в земле и нуждается в защите, природа дала ему хорошую скорлупу. Поскольку у него есть скорлупа, он притворяется орехом, как и вы. На самом деле это не орех, но ведет себя как орех. Вы можете прожить всю свою жизнь как настоящий орех, что и удается большинству людей. Но смерть означает, что орех раскалывают. Смерть это орехокол. So this... Скрылупа раскалывается, физическое тело и ум распадаются. Но есть еще внутренний защитный слой. Вы видели этот тонкий, как бумага, слой на арахисе? Он называется теста. Это очень важно. Пока сохраняется эта оболочка, даже если внешняя скролопа и сломана, он снова может прорасти, стать растением и один орех превратится во множество орехов. Говорят, было только два ореха — Адам и Ева. И посмотрите на всех вас сейчас. Если вы оставите такую кожицу, орех может прорасти и превратиться во множество орехов. Эти орехи снова пройдут тот же процесс и станут еще большим множеством орехов. Я обещал вам, что когда придет время, я избавлю вас от этого тонкого слоя. Если вы хорошо размокли, мы можем удалить его легко и просто. Если вы плохо размокли, мне придется пустить в ход ногти. Если вы хотите, я сделаю это, но это больно. Вот и все. Если я силой сниму с вас этот слой, будет больно. Но если вы как следует размочили его, и он ослаб, тогда если я просто прикоснусь к нему, он слезет. Это ваш выбор. Я сказал, что если он станет действительно тонким, он отпадет очень легко. Если снять эту оболочку, орех по-прежнему остается. Но он не может больше прорасти. Он не сможет прорасти после того, как вы удалите тонкую хрупкую оболочку. После этого он больше не может размножаться. Поскольку это двудольное растение, оно делится на две части, и после этого уже не может размножаться. Основной механизм, позволяющий пустить росток, был разрушен. Только благодаря тому, что этот тонкий слой сняли. Я сказал, если вы посидите со мной мгновение, это не значит, что вы просто приходите, садитесь и уходите. Это значит, что вы на самом деле, может быть, сели не то слово. Возможно, следовало бы сказать, если бы вы были со мной. Я думал, что вы со мной, потому что я сам такой. Когда я здесь с вами, я здесь с вами и нигде больше. Я думал, что вы тоже такие. И я сказал, если вы сидите со мной, а потом вы приходите и садитесь вот так. Хорошо я сел, что дальше? Что я могу поделать? В любом случае, я не буду отказываться от своих слов. Если вы на самом деле сели со мной, если бы вы побыли со мной мгновение, это бы сработало как механизм, благодаря которому шкурка естественным образом сходит. Будет ли это легко или немного больно, зависит от вас, но она сойдет. Но орех все еще присутствует, но он не может прорасти, он все еще здесь мы дали обещание, что не увидим, как вы прорастаете снова. Но два дня назад, когда мы беседовали, мы говорили о полном растворении. Растворение не случится без некоторого сотрудничества. Что касается предотвращения вашего следующего прорастания, чтобы от вас больше не росло орехов, я пообещал вам, и я сдержу это обещание. Но я подумал, что мы поднимем планку вашей цели. Вместо цели просто не прорастать. Вы способны, когда вы будете новоумершим, мы говорим только о том, что будет после смерти, правильно? Если вы живы и можете это сделать, это здорово. Но вы могли и не достичь этого. Вы работали над этим, стали тоньше, но все же не смогли. И вот вы — новоумерший. Возможно, такого слова нет, но мне нравится его использовать. Новорожденные — новоумершие. Итак, когда вы новоумершие, это хорошая возможность для полного растворения. Так что, либо вы позволите мне сделать это, либо просто снимите кожуру, чтобы вы не смогли прорасти и растворились со временем. Но не взяли еще одно тело. Я пообещал это, и я это выполнил. Сейчас я повысил уровень своего обещания. Я улучшаю свое обещание, не забираю свои слова обратно, а усиливаю их. Я говорю не только о том, чтобы не прорастать. Можно прийти к полному растворению если только вы настроены на сотрудничество. Вы думаете, что можете быть таким камнем и при этом раствориться. Как растворить камень? Это займет миллион лет. Не то чтобы камень нельзя было растворить, но это займет миллион лет. Но если вы стали сладкими, как сахар или хотя бы как соль, вас можно будет растворить за считанные минуты. Вот и все, что я говорил. Я не отказываюсь от своих слов. Это то, что заставит вас работать и стремиться к этому с немного большим усердием, чтобы уменьшить нагрузку на своего гуру. Об этом вам тоже нужно подумать. Да? Об этом тоже нужно думать не только о том, как вы получите освобождение. Вы также должны думать, как уменьшить работу своего гуру. Такая мысль никогда не приходила к вам. Если вы такие, тогда есть способы ускорить вашу садхану. Один 12-летний еврейский мальчик, который учился в школе, Хорошо успевал по всем предметам, только с математикой у него были проблемы. В еврейских семьях заведено, что если не идет один предмет, это непорядок. Другие бы сказали, ух ты, он так хорошо учится по всем предметам, только математику не любит, но это пустяки. Но индийские и еврейские семьи так не считают. Если вы наберете 98 процентов, индийская мать спросит, где оставшиеся два процента. В другой семье бы устроили вечеринку и стали бы праздновать. Мой сын набрал 98 процентов, но только не в Индии. Здесь только спросят, где еще два процента, потому что мы из таких культур, где человеческое стремление имеет наивысшую ценность. Не. 98%, 99% — вы прилагаете усилия или нет? Так что эта еврейская семья решила перевести его в католическую школу, где, как считалось, был очень хороший учитель математики. И вот мальчик пошел в эту школу, и через 4 месяца у него было 100% и 100% по всем тестам. И родители были очень счастливы. Тогда они решили, что надо как-то отблагодарить учителя математики. Они сказали, мы хотим пойти и встретиться со своим учителем математики. Он действительно сотворил с тобой чудо. У тебя 100 и 100 по математике. Чего ты не мог добиться за последние полтора года в другой школе. Мальчик сказал, это не имеет никакого отношения к учителю математики. Как же это получилось? Ну... Просто в школе я увидел этого человека, которого распяли на знаке «плюс». Вот и все. Мы можем сделать нечто подобное и для вас мы пригвоздим одного из этих ребят или подвесим их верх ногами, как вот этих змей. Если мы сделаем это с одним из вас, другие начнут стараться. Если это единственный способ добиться этого, что поделать? Я верю в действенные методы. Следующий вопрос от Ричера. Может ли ученик иметь двух учителей? Если человек прошел инициацию двух учителей, рекомендуется выбрать один путь и одного учителя исследовать ему? Или можно практиковать то, чему обучился у обоих? Если я следую за одним учителем, значит ли это, что я проявляю неуважение к другому, который выбрал меня для инициации? Быть с гуру или духовным наставником — это не вопрос верности, а вопрос целостности. В чем заключается разница между верностью и целостностью? Верность рождается из эмоций, которые вы испытываете. Целостность означает, что вы посвятили себя той цели, ради которой вы пришли, где бы вы ни были. Вы находитесь где-то, и вы абсолютно нацелены на назначение этого места. Вы не будете там заниматься чем-то еще. Это происходит со многими из вас. Вы приходите сюда, чтобы заниматься духовной саданой. Но вот вы влюбляетесь в кого-то, женитесь. Все это происходит. Что-то случается. Или у вас заболит голова или спина, или к вам в голову заберется червяк, или сердце будет биться вот так, много всего. Жизнь. Вы не понимаете, что отклонение а цели, для которой вы находитесь здесь, — это просто отсутствие целостности. Значит ли это, что я не должен заниматься всеми этими вещами? Вы должны принять осознанное решение. Вы пришли сюда, чтобы построить жизнь вокруг духовного центра. Я не против. Я не жду, что все будут пылать огнем. Но если вы пришли сюда, горя этим огнем, а потом пошли на компромисс, это своего рода приспособленческая целостность. Верность — это другое. Верность в таких отношениях не нужна. Кем бы вы ни были, если вы были здесь, а потом ушли куда-то и теперь страдаете из-за этого, не нужно страдать, просто отбросьте меня и будьте там, где вы есть, просто занимайтесь этим. Потому что сам факт того, что вы ушли, уже в каком-то смысле доказывает, что по какой-то причине что-то здесь для вас не сработало. Так что вы уходите куда-то. И, по крайней мере, там, где вы сейчас, все идет неплохо. Если ваш рост продолжается, почему я буду возражать? Или если вы были где-то еще, а сейчас вы здесь и страдаете здесь, отбросьте эту чушь, которую вы притащили из других мест. И делайте то, что... Есть кокосовые сады и манговые сады. Вы не возьмете дерево из кокосовой рощи, чтобы посадить его на вершине горы. Оно там и месяца не проживет. Там оно расти не будет. Оно может расти только здесь. Также вы не будете сажать манговое дерево в пустыне. Это не сработает. Вы переехали в другое место по собственному желанию. Или из-за каких-то других компульсивных факторов. Или, может быть, тот учитель умер. Или я умер. Когда такое происходит? Как только вы видите необходимость приехать куда-то, просто отдайтесь полностью тому, что вам предлагает это место, где бы оно ни было. Потому что вы не можете находиться здесь, а копать в другом месте. Так не бывает. Означает ли это, что вы проявляете к кому-то неуважение? Нет? Это все равно, что у вас есть мать. Она о вас заботится, вы ее очень сильно любите. По каким-то причинам она умирает. Тогда приходит ваша тетя, или может быть ваша жена, или сосед, или кто угодно. Давайте остановимся на тете, потому что остальные примеры пробудят эмоции, которые мы не сможем охватить в этом вопросе. Теперь... О вас заботится ваша тетя, но вы любите свою мать. Но вам нужно есть еду, которую готовит ваша тетя. Вы не можете есть то, что готовит ваша мать. И не важно, насколько сильно вы любили ее и ценили. Вы можете ее любить, уважать, все такое, но вы должны есть еду, которую готовит ваша тетя. В противном случае вы не выживете. Все настолько просто. Итак, если вы ушли отсюда, куда-то еще? Очень просто любить меня на расстоянии. Да. Меня очень просто любить на большом расстоянии. А когда вы рядом, это трудно. Вы можете сидеть и любить меня, и относиться ко мне с уважением и почтением, чтобы ваша совесть успокоилась потому что я хочу, чтобы она успокоилась быстро. Эта жизнь очень кратка, Если вы собираетесь разбираться со всей этой чепухой, то когда вы доберетесь до цели? Уладьте это поскорее. У меня нет проблем. Вы можете любить или ненавидеть меня, и то, и другое не проблема. Решите это как-нибудь и сфокусируйтесь на том, что вам нужно делать. Но если вы пришли сюда откуда-то, происходит то же самое. У вас может быть сколько угодно любви и уважения к кому угодно. Я бы сказал, что хорошо бы испытывать это ко всем в мире. Я говорил вам, если вы идете по улице, потому что я видел такое, люди идут вот так. Вдруг кто-то говорит, смотри, Садгуру, Садгуру. Черт возьми, так это не работает. Это вам не поможет. Если приведи садгуру, вы делаете так, а иначе вы такие. Это вам не поможет. Так для вас не сработает ни один духовный путь. В каком-то смысле вам нужно видеть одно и то же качество в каждом: в мужчине, женщине, ребенке, осле, в особенности в осле, в корове, собаке, дереве, камне. Возвращаясь к первому вопросу, если вы действительно сидели с ним, тогда вы должны видеть его во всем. Вы должны ко всему относиться как к садгуру. Тогда никаких проблем. Где вы, какие практики вы делаете? Когда дело касается практик, как я уже сказал, сейчас ваша мать умерла. Вы переехали к тете, и вы должны есть еду, которую подает она. Вы можете любить свою мать так сильно, как хотите. Никто не сможет этому помешать. Но вы должны есть и получать насыщение только от той пищи, которая подает тетя. Не думайте, что ваша мать еще раз подаст вам еду. Она не подаст, она не может. Не создавайте такие конфликты, потому что жизнь коротка. Куда вас заведут все эти запутанные эмоции? Если вы куда-то переехали, очевидно, что-то не сработало для вас. Куда бы вы ни отправились, пожалуйста, сделайте так, чтобы это работало, по крайней мере, там. Когда вы были здесь, вы думали, как сбежать. Теперь вы находитесь где-то еще и начинаете думать, «Возможно, мне лучше было бы остаться там. Не нужно так делать». Как только вы покидаете какое-то место, куда бы вы ни пошли, по крайней мере, сделайте так, чтобы это работало там. Просто не оставляйте свое стремление. Вот и все, что имеет значение. Если вы перестанете прикладывать усилия, я буду глубоко разочарован в вас. Да. Если вы уйдете, но ваше стремление будет интенсивным, мне все равно. Я не против. Меньше проблем для меня. Если ваше стремление глубоко, и вы уходите, это хорошо для меня. Если вы откажетесь от своего стремления, эта жизнь для вас прошла напрасно. Мои усилия были напрасны. Не нужно этого делать. Однажды... Мальчик вернулся из школы. И говорит, «Пап, ты помнишь, что говорил мне, если я сдам контрольную по математике, ты дашь мне 50 долларов?» Отец оторвал взгляд от журнала и произнес, «Да, помню, сынок. Что ж, пап, я сэкономил твои деньги». Жизнь уже вложена. Не пытайтесь сэкономить мою жизнь. В тот момент, когда вы оказались здесь, мы сделали вклад. В каком-то смысле я вложил в вас свою жизнь. Не пытайтесь ее сэкономить. Если бы я хотел ее сэкономить, я бы оставил ее себе. Она уже потрачена. Не пытайтесь сэкономить уже потраченные деньги. Простите. Юга, юга, юга,